Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вечи Зара, Вести Валкон и сегодня у нас в гостях Шуманин Владимир Юрьевич, глава русской общины Камчатки. А мы сегодня поговорим и ответим на вопросы о народо власти. Какие концептуальные вопросы нужно решать сегодня в наше такое неспокойное время? Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Расскажи, как ты видишь вот то направление, которому сегодня следует по которому сегодня следует объединяться и решать многие проблемы как социального, так и общего государственного строительства. Концепция общественной безопасности, иначе еще называют мертвая вода, она была составлена в период с 1984 по 1987 год в городе Героя Ленинграде офицерами научных военно-морских институтов 9-16. Вот. И впоследствии она значит, использовалась именно для того, чтобы каким-то образом осветить, значит, что происходит в мире, и как все управляются, процессы проходят. Вот. Не буду говорить про историю его продвижения, там были и положительные, и отрицательные стороны, сейчас не об этом. Важно то, что вот эти вот шесть приоритетов обобщенных средств управления, которые были прописаны, значит, в этой концепции, и потом пропагандировались Константином Павловичем Петром, к сожалению, его убили, вот они, в общем-то, таковы. Главный первый приоритет – это концептуальный. Это вопросы, связанные с с миропониманием, то есть что мы здесь делаем на этой планете, кто мы, что мы, куда мы идем и откуда вышли. Это самое основное. То есть это вопросы веры и а, идеологии. Идеологии, но вера немножко пониже. Идеология, это, кстати, она ведь э, по принципу добро, гармония, хаос, э, скажем, светлый и темный. Вот. Вот на этом уровне. Понятно. Потому что у нас идеологии разные называют, да. то есть разные понятия. Но, Но это первый приоритет. Это первый приоритет. Так, второй приоритет. Вот. Второй приоритет – это историко-хронологический. То есть это именно приоритет, связанный с тем, что какую историю мы прошли, так сказать, потому что, ну, понятное дело, не зная прошлого, никогда не узнаем Ну, то есть будущего. это опыт прошедших лет. Опыт, опыт прошедших, прошедших лет, лет, прошедших цивилизаций, и тот, этот опыт надо оценить с точки зрения вот второго приоритета. Не только оценить, но и дать перспективу развития, не ошибиться понятно. в будущем. Из понятно. прошлого в настоящее, из настоящего в будущее. Понятно. Это понятно. Вот. Третий приоритет. Третий приоритет это связанный с, с системными, то есть с управлением людьми. То есть, это различные религии, это различные политические движения. Вот. И туда же, кстати, концепции этого нет, Значит, я отношу средства массовой информации. То есть, это третий приоритет – оценка общего состояния информационного поля. Политического, ну, масс-медийного. Как это вот эту третий приоритет Не только. Оценка, Одним словом, если Один как. оценка – управление людьми. Управление людьми, понятно. Как через... это можно сделать? Да, через, что, да, что, да. через влияние... Через средства массовой информации прежде всего. Ну вот. То есть, это надо оценить это или сделать э, здравым? Вот э, приоритет, что решать, какую задачу. Ну, оценить и сделать здравым из того, что сейчас здравым не является. То есть, переосмыслить и сделать из того, что сегодня мы имеем в средствах массовой информации, да и в общественных, и в религиозных движениях, нужно э, вот эту, наверное... Э, приоритет с точки зрения совести. Ну, я, наверное, так. Ну, совесть – это первый приоритет. Первый. Ну, вот, наверное. А третий, например, вот если мы говорим о славянском движении, да. то на третьем приоритете для нас – это создание славянской религиозной значит, организации, э, исконной э, славянской религии. Вот, вот, это, вот это третий приоритет. Это интересно. Кстати, Бурляев три дня назад на заседании Госдумы поднял этот вопрос, что нет у нас славянского культурного центра в России от слова совсем, насколько я так это понимаю. Хорошо, четвертый приоритет. Четвертый приоритет ⁇ это экономика. Mm. Это все, что связано с материальным производством. И... Так. Но там, конечно, главное в экономике ⁇ это технологии. Вот с учетом сегодняшнего состояния нашего мира, хотя технологии не на каждом приоритете свои. Mm. Вот. Но для нас сейчас важно, именно как для славянского движения, это вот этот стопор, который был сделан значит, сильными мирами, всего мировым правительством с акцентом на углеводородную энергетику mm -hmm. и на общество потребления. Вот с этим надо как-то что-то делать. Переходить к экологичной экономике и с разумным потреблением, достаточным для нормального существования населения. Вот, кстати говоря, генерал Ратников, будучи здесь у меня в гостях, говорил о необходимом и достаточном в смысле. Это связано между идеологией, верой и... Тем необходимым и достаточным потреблением, которые должно быть у человека с точки зрения его здоровья, духовного, нравственного и прочего, потому как действительно потребление захламило весь мир чисто вот этими отходами, и отходы как раз и ментальные, и, и, и любые отходы. Его, ну, мы об этом уже очень много показывали роликов, и кстати говоря, и у Тёмы Дерека, и на Вести Волкон, да и на Техногоне много об этом рассказано, да и у вас а, все ролики посвящены вот, Этим проблемам, ну не все, там много роликов посвящено этим проблемам. Хорошо. Значит, пятый приоритет какой? Пятый приоритет ⁇ это оружие геноцида, если брать терминологию, именно концепцию общественной безопасности мертвой воды. Вот. Что это такое? Это то, что мы видим вокруг себя. Вот эта психотроника, которая бьет, это оружие геноцида. Вот это вот химтрейлы, это, кстати, прочие, значит, вещи, которые отравляют наш воздух, нашу почву, сказать, нашу воду, это тоже оружие геноцида. Продукты питания, которые мы, значит, с генетически модифицированными различными, значит, свойствами, с которых, с добавками, там, всякими консервантами и прочей которые в итоге делают их вредными для здоровья, это тоже все оружие геноцида. И много-много еще чего из этого. Области. Хорошо. Значит, пятый приоритет он как бы констатирует факт того, что у нас мир наш захламлен экологически экологическими, неприемлемыми для человека продуктами, так скажем, во всех областях. Ну, этот э, приоритет он описательный, но решение проблемы предлагается. Я думаю, да. Так хорошо. Шестой приоритет Это военные средства решения вопроса. Винтовка, танк, самолет, радиотек, ну, это в нашем государстве мы сейчас наблюдаем, что с этим вроде бы как достаточно все в порядке. Ну, с точки зрения этого надо оценивать тем людям, которые владеют информацией, с точки зрения вооружения, технологий новых мы с тобой говорили об этом. Действительно, технологии идут вперед. И там радиоуправляемые модели, которые летают большие, несущие на себе боезапасы. Дроны. Дроны, да, так называемые. И космическая разведка, и лазерное оружие. Но это в открытом доступе достаточно много идет, Вот, например, в военном обозрении много предлагается решений различных. Но, тем не менее, этими технологиями должны владеть люди, военные, специалисты, дабы их правильно управлять. Я просто скажу, что во время мирного времени много небоевых потерь было, даже танков. Вот я где-то какой-то отчет читал. С нашей точки зрения, с нашего опыта, все таки во главу угла мы ставим коны, как то мироздание, которое не должно, оно управляет всеми и людьми, и миром и вещественным миром, и невещественным всем. То есть вот все вокруг нас построение Вселенной и нашего явного мира, оно заключено в конах, которые надо знать и по которым надо жить. А жить подсказка это в нравственных устоях, которые мы также опубликовали, которые можно приобрести и которые как настольная книга должны быть. И соответственно плюс домострой, по которому все семьи живут. То есть вот это также дополнение к концепции, я считаю, что очень гармонично служит путем, по которому каждый человек может... Построить дом, семью, оздоровить себя и сделать мир гармоничным. Но это принцип существования Вселенной: что вверху, то и внизу. Да, ну это у то нас есть, подобие можешь... называется, да, это, да. Кож... тождество кожи. Если тождество. ты не в состоянии, так сказать, обустроить свой дом, свою да. семью, своих близких, свой род, то как же ты можешь управлять более мощными да. и значимыми процессами? Поэтому, вот обращаясь и к вашей общине, да и вообще к Камчатке, как к нашему в самому, наверное, восточному рубежу обороны нашей страны, что устой всех людей все-таки основан и на приоритетах, и на нравственном устой, и на конах, и на домострое. И всем предлагаю все-таки ознакомиться и применять в жизни. Благодарю, Владимир Юрьевич, за ознакомление с концепцией. Благодарю всех за то, что вы эту концепцию и наши устои будете использовать в жизни. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Вечезар Вести Волкон. И у нас в гостях был Владимир Юрьевич Шуманин. Всего хорошего. До новых встреч. Всего доброго.